Приветствую всех зрителей третьего урока начального курса арабского языка. Ассаляму алейкум. В этом уроке мы изучим две следующие буквы. Это буква Т и буква Т. Вы видите сейчас их на своих экранах. В своей основе буквы пишутся точно так же, как и и ранее изученная в предыдущих уроках буква Б. «да». Разница лишь в том, что точки здесь ставятся сверху и их количество разное. Произношение и написание каждой буквы мы подробно изучим в этом уроке, а также изучим некоторые слова с данными буквами. Начнем с изучения буквы Т. Итак, произношение буквы Т не должно представлять сложности, так как она очень похожа на русскую букву Т. То есть, она произносится аналогично русской буквы Т. Однако, стоит помнить, что гласовка ФАТХА здесь произносится Э-образно. Так же, как и в случае с изученной ранее буквой Б. Давайте потренируемся произносить огласовку Фатха с буквой Т. Т. Т. Т. -т. Сравните неправильное произношение чистый звук А. Та. Та. Та. Или чистый звук Э. Т, Т. Т. Т. Еще раз правильный вариант. Т. Т. Т. -т. То есть гласный звук должен быть между А и между Э. Нечто среднее. Легко этого добиться, если мы во время произношения немножечко улыбаемся, буквально чуть-чуть растягиваем наши губы, как при улыбке. Т. Т. Что касается огласовок кясры и заммы, то они произносятся просто. Кясра Ти, Ти или замма, ТУ, то, ТО. Без проблем. Изучим написание буквы Т. Основа буквы пишется точно так же, как и основа ранее изученной нами буквы БА. Отличие букв лишь в точках. У буквы Т есть две точки сверху, а у буквы БА одна точка внизу, как вы должны уже знать из предыдущих уроков. Также аналогично букве БА, буква Т соединяется справа и слева. Поэтому я не буду сейчас подробно останавливаться на написании буквы Т, так как большая часть информации уже изложена в предыдущих уроках. Если вы не смотрели предыдущие уроки о букве Алиф и Ба, то рекомендую вернуться к тем урокам и посмотреть. А сейчас просто посмотрим на анимацию написания буквы Т. В отдельном положении. в начальном положении в срединном положении и в конечном положении Обращаю ваше внимание, что точки ставятся после того, как будет написана сама основа буквы. Прочтем примеры. Слово БАТА. БАТА. Здесь буква Т находится за буквой Алиф. И поэтому имеет вид начертания отдельной позиции. Буква Алиф у нас не присоединяет к себе буквы, следующие за ней, то есть буквы слева. Поэтому буква Т не соединена с Алифом. Глагол БАТА означает начинать что-либо, становиться, делаться. Следующий пример – глагол тэба, тэба – «бросать, делать что-либо» или «каяться». Смотрите, как интересно. Переставляем буквы «байта» местами, и получается противоположное значение. Глагол «бэта» – «начинать что-либо делать», а глагол тэба – «бросать что-либо делать». Также лишний раз напоминаю, что буква «алиф» Продлевает звучание фатхи, которое находится над предыдущими буквами. Таким образом мы читаем данные глаголы с протяженным гласным в середине. т бэ Или бэ-та. В следующем примере, где буква Т находится в серединном положении, взято несуществующее в арабском языке слово. Дело в том, что мы всего несколько букв изучили и не всегда удается подобрать реальное существующее слово в арабском языке, Здесь показано просто сочетание букв БТБ, БТБ. И последний пример с конечным положением буквы ТА. Показан глагол бата-бата, Отрезать, отделять, либо решать что-либо. Здесь удвоенная буква ТА. Не забываем, что ШАДД утваивает буквы, над которыми она стоит. Поэтому читаем двойную ТА. бата БТА. Следующая буква, которую мы изучим в этом уроке, это буква the. Это межзубный звук, которого нет в русском языке. Но если вы изучали английский язык, то вам будет проще, потому что аналогичный звук образуется из букв th, например, в слове think. Но если вы не изучали английский, то научиться произносить этот звук несложно. Просто касаемся кончиком языка верхних передних зубов. The. The. The. Аналогично и буквам БА и Т, а голосовка ФАТХА произносится с данной буквой Э-образно. E Сравните неправильное звучание с чистым звуком А. Или с чистым звуком Э. E. Правильный вариант. The, the. Немного растягиваем губы, как при улыбке и произносим букву с согласовкой кесра буква произносится фи фи фи согласовкой Замма су су су написание буквы с в своей основе аналогично написанию буквы ба и та отличие буквы с от буквы та в количестве точек сверху Здесь их целых три. Это важно хорошо запомнить, чтобы не путаться между этими буквами. Также аналогично буквам БА и ТА, буква F соединяется справа и слева. Мы не будем подробно сейчас останавливаться на письме, дабы не затягивать урок. Ведь мы изучили написание буквы БА, ее основы, и здесь все аналогично. Давайте просто посмотрим на анимацию написания буквы F в отдельном положении. В начальном положении, в срединном положении и в конечном положении. Обратите внимание, что три точки ставятся после того, как будет написана основа буквы. Рассмотрим примеры. Слово с Над буквой «с» стоит «шадда», поэтому мы ее читаем удвоенно. Это глагол, который обозначает «быть густым». Например, когда мы говорим о траве или о волосах. В следующем примере в слове «сэбитун». Сэбитн. Твердый, окончательный буква С находится в начальном положении и присоединяет последующий за ней алиф. В следующем примере срединное положение буквы С не нашлось подходящего слова, реально существующего в арабском языке, из тех букв, которые мы изучили, поэтому взято обычное сочетание нескольких букв. Т СБ ТСБ И в конечном положении взят пример глагола бесса бесса бесса сообщать распространять например если мы говорим о радио тв новостях либо интернет каких-то источниках бесса бесса рассмотрим написание слова одного из предыдущих примеров это слово посложнее других потому что здесь четыре буквы слово «сэбит», «сэбит», твердый уверенный еще раз обращаем внимание, что буква алиф здесь без собственных огласовок. Стоит после фатхи над буквой С. Таким образом, алиф продлевает звучание фатхи над буквой С. Ударение падает на этот слог. себит, В схеме вы можете видеть отдельные буквы, из которых состоит наше слово. Это буква С, алиф, Б, Т. Далее они трансформируются, чтобы соединиться друг с другом. Буква C принимает вид начального написания, чтобы соединить алиф. Алиф, в свою очередь, принимает вид срединного положения и имеет соединительную линию справа. Далее, буква ба опять же принимает вид начального положения, так как она не может соединиться с алифом. И буква Т принимает вид конечного положения. Когда мы напишем все буквы в соединении, мы получим каркас слова под цифрой 1. Здесь не будет еще ни точек, ни оголосовок. Вторым шагом нам необходимо будет расставить точки, принадлежащие разным буквам. И третьим шагом затем мы должны расставить огласовки. Над буквой Т поставить Фатху, под буквой ба киасру и над буквой Т последней поставить Тануин дамму. Таким образом мы получим слово Сэбитун. Также мы можем читать слово без окончания УН, то есть без Тануин Заммы, просто Сэбит. Thebit. Thebit. В арабском языке в повседневной речи редко произносятся огласовки в конце слов, то есть конечные гласные усекаются, отпадают. Если в этом нет крайней необходимости, чтобы показать падеж слова или какую-то зависимость с рядом стоящими словами, читается слово без окончаний. Например, просто «сэбит» thebit вместо «сэбитун». Однако на начальных этапах изучения арабского языка, когда вы делаете только первые шаги, я рекомендую все же произносить все огласовки, в том числе и окончания Танвин Замма, или Одна Замма, или Фатха, или какие-либо другие. А данный третий урок подошел к концу, мы его завершаем, и в качестве задания вам нужно потренироваться писать изученные буквы в прописи или в обычной тетради. Также очень полезной тренировкой может быть запись вашего прочтения на диктофон чтобы затем услышать себя со стороны. Для этих целей можно использовать диктофон в вашем смартфоне, либо микрофон и компьютер, либо же диктофон в отдельном исполнении, если у вас такое устройство имеется. Читайте слова несколько раз, соблюдая изученную артикуляцию звуков. И читайте их до тех пор, пока вы не станете прочитывать без запинки. То есть не станете прочитывать уверенно. Ваша задача на данном этапе приучить ваш артикуляционный аппарат произносить арабские звуки в сочетании друг с другом. На этом у меня все. До встречи в следующих уроках.